Друзья, приветствую вас на канале о сложном просто Сегодня будем говорить про юнитвор для MongoDB Это продолжение видео, которое было снято совершенно недавно И речь в нем шла про Nougat пакет, который позволяет Достаточно быстро начать разработку с использованием базы MongoDB. Ну и при этом как бы использовать некоторые концепции, описанные в work, в паттерне Unitable. Сегодня я хочу вам показать предикат Builder. И надо сказать, что LingQ запросы не совсем корректно или, наверное, не совсем так, как хотелось бы работать с MongoDB. Но давайте переключимся, собственно в Visual Studio. А перед тем, как переключиться, напоминаю, что подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарии, может быть даже зайти в блог, или может быть даже сделать какой-нибудь донат. Ну, в общем, давайте переключаться. Не забывайте, что есть еще и другие каналы на других платформах, где мы выкладываем видео. Ну, в смысле, я и Колобонка. В общем, давайте переключаться и начнем. Так, друзья, для начала хотелось бы напомнить, что такое Unit of для MongoDB, это нугет-пакет, в котором попытка реализовать этот самый Unit of паттерн В этом нугет-пакете есть возможность подключения через app Settings или прямо напрямую в контейнере можно зарегистрировать объект. Unit of work для MongaDB есть примеры использования. В общем-то, в этой статье они описаны. Ну а также есть некоторые дополнительные фишечки, которые там, например, разбиение страницы и есть транзакции. не подключены. Примеры использования вот вы видите. Также есть видео, которое описывает предыдущие реализации. И сегодня я хочу показать новую фишечку, которую, в общем-то, реализовал совершенно даже недавно, ну, дополнив этот самый unit award для MongoDB. Надо сказать, что я по просьбе наших читателей, так сказать, добавил настройки реплики и создания администратора. Ну, вот MongoDB, когда реплика создается, нужно, чтобы там был администратор, к которому подключиться. В общем. Сначала начнем. У меня есть MongoDB и где-то тут сейчас. Собственно говоря, вот она подключена. Называется она MyDatabase. Как видите, она пустая и теперь в приложении, которое есть в разделе Samples, ну, то есть примеры этого ну, пакета, ссылку, которую можете найти на сайте или в description, в смысле в описании ниже. Я здесь, так, давайте по конфигурации, где-то здесь. Здесь есть вот такой функционал, я показывал в прошлом видео, где мы можем создать документы, вот таким вот образом создать, показать и удалить. И, в общем, вот таким вот образом это выполняется, как вы видите. То есть они были созданы, показаны и удалены. Ну, для того, чтобы с ними поработать, я, наверное, вот такой вот способ сделаю. Создам эти документы в базе данных. Вот они созданы. А теперь, в общем-то, давайте отключу слово создания, что при каждом запуске для него транзакции мы не будем ничего с ними делать. А здесь вот такой, добавлю небольшой раздел и напишу LinkU uh, предикат. В общем, вы знаете, что такое предикаты, и, собственно, речь идет о том, что репозитории, который предоставляет э, сборка, который называется MongoDB Driver, вокруг, собственно, которой построена э, э, вот, эта вот Unit of Work-подстройка, у него есть такое понятие, как Collection, и у него есть Asquerable. Ну вот, если говорить про Total, допустим, мы хотим узнать, сколько, мы здесь можем посчитать, как и сказать, что мы хотим посчитать. Ну, так, давайте сделаем вот таким образом. Давайте напечатаем, сколько такие документы есть. Я, честно говоря, не очень помню. А, ну вот у нас есть тайтл. Да, начинается. Ну, давайте посчитаем, сколько у нас тайтлов, который начинается на, 20, на 29. Ну, это было бы, наверное, интересно. Теперь снова отключим print-документ, чтобы они нам не мешались. И теперь посчитаем вот такое вот слово title, start with, ну в нашем случае это будет title, ну пусть будет 29. И мне нужно какой-нибудь логер, который сделает information, ну пусть будет total. Или даже знаете, вот так я сделаю запятая. В общем, structure... Как он, структурное короче, логирование ну, вот таким вот образом я сделаю и запущу ну и как вы видите у меня эта штука сработала Тут, наверное давайте напишем так вот Total ну чтобы отмечать, еще раз запустим вот она это нашла, да вот 101 у меня в общем-то этот документ который начинается на 29 на Title 29 но что если я захочу ну, допустим, взять что-то посложнее, ну, например, я хочу эти документы получить, это будут items, здесь будет items1, здесь будет items1, а, ну, тут уже не total, да, наверное, будет, давайте, у меня есть э, документ helper, в котором есть, э, вот, print документ, да, и сюда можно отдать items 1, соответственно, и логер. Ну, вот я вот этим, таким вот образом поступлю и запущу. И, как видите, все прекрасно работает. У меня item получил. Давайте еще раз сделаем из breakpoints уже. У меня item отработал прекрасно. Я вижу здесь все документы. И, соответственно, ну, такое расширение, как iQuery, прекрасно работает. Теперь давайте немножечко усложним И для примера давайте добавим еще какое-нибудь условие Ну, например, что-нибудь там state, равен, ну пусть будет черновик Давайте запустим, проверим, опять работает, я все вижу Ну, надо, наверное, добавить вот что Я хочу, я хочу здесь добавить информацию о том, сколько у меня всего айтемов И я сделаю таким способом Та -а -а total один, двоеточие, поставим здесь такую штуку, и здесь напишем item, ну, пусть будет вот так Ну, потому что выводить их, наверное, особого смысла нет, хотя, наверное, пусть выводит. Так, breakpoint давайте уберем и запустим еще раз Ну, и как вы видите, у меня всего 50 записей, вот они все выведены, все отлично, все прекрасно ну, а если говорить конкретно про MongoDB, то у нее есть такая э, штука, когда вы можете, ну, наверное, сказать, правильно, собирать запросы из э, разных подзапросов. Ну, наверное, так. Э, давайте я наверное, покажу. Давайте напишем var э, items э, 2. Нет, давайте не так. Начнем с этого. Репозиторий, коллекция, мне нужно получить э, все, значит, я должен написать find. Ну, в данном варианте будем такой же запрос писать, только такой же, как на iQuerable. А, такой же будем писать для этого. Мне нужен сюда фильтр. А, нет, мне нужен сюда фильтр, запятая. Здесь у меня пусть будет ну. И здесь я должен еще добавить Concilation токен. Ну, в общем, такой не совсем простой вариант. Так вот, для того чтобы у меня. Это у меня будет э, курсор, грубо говоря, который пробежится по базе. И потом мне var items равно э, курсор э, to э, list. Ну, Во-первых, здесь должно быть тогда await, здесь тогда await, и здесь тогда to list. И, Наверное, будет лучше использовать async, и сюда лучше добавить консолейшн токен, ну в общем вот такой. Теперь э, мне нужно сделать фильтр. var пусть будет фильтр builders, Я вот таким вот образом сделаю OrderBase. фильтр. Ну вот сейчас у меня этот фильтр э, вообще, собственно говоря, ничего не делает. Ну, вернее вот так вот, если поставить empty, то есть у меня пустой фильтр, сейчас он вернет мне все Давайте я прямо вот так вот сделаю, что здесь у меня items, то есть называется 2 И соответственно сделаем total, тоже 2, тоже items В общем практически один и тот же функционал, только сейчас у меня один фильтрует а второй нет ну, и Вот видите, она выполнилась один фильтровал 50 записей, второй ничего не отфильтровал. Как теперь этот фильтр добавить, изменить? Ну, на самом деле, тут тоже все достаточно прозрачное. Ну, давайте я вот так сделаю. Пусть у меня фильтр. Ну, Во-первых, я могу здесь стереть и написать equal. То есть, как раз выбрать через глянное выражение, что. Ну, например, что у меня. Первый что там стоит? Тайтл. Ну, давайте напишем title И здесь мне нужно написать New Regex Чтобы по образу и подобию было такой же как запрос получился как вот этот title 29 Ну мне нужно поставить начинается на, соответственно вот, вот такую штуку поставить Ну или я вот так вот делаю, чтобы явно ее было видно, когда я что-то ищу. Ну и здесь у меня э, немножко не сложилось Потому что фильтр у меня здесь Фильтр, а мне нужен еще билдер я, Да, я неправильно сделал Давайте сделаем, что у нас вот это вот будет Фильтр билдер фильтр будет равен Фильтр э, Итак, фильтр билдер э, Вот таким вот способом Ну, здесь, конечно же, регекс Собственно, чтобы она искала, можно добавить option, который подскажет, что инвариант. но ну, у меня пусть будет инвариант, хотя можно показать, что кейс или явно показать. В общем, не важно. В данном случае я ищу без учета. Здесь тоже ignore case. Ну, в общем, теперь у меня фильтр должен сработать. А, мне еще state нужно добавить. Теоретически я могу сказать фильтр. Filter... Нет. Я могу сказать фильтр. Filter прибавить, ну то есть э, сложить как бы э, еще вот такое вот условие Filter Builder, который скажет, что так, Equal да, в этом случае как раз Equal здесь мы поставим Lambda здесь поставим State и скажем, что Draft. Ну, вот э, смотрите что получилось. Я как бы вот этой вот фразой через Equalable собрал ту коллекцию, которую нужно получить а вот здесь пришлось немножко по ну, поделать фильтров в пачку. Давайте проверим, что они действительно работают и у них вывод одинаковый, да, Total 50, Total 50 и, как вы видите, коллекции одинаковые. Вот. Собственно говоря, к чему я веду? На самом деле, вот то, что можно вот таким вот образом, так сказать, ну, разбивать фильтры, да, и дополнять, заполнять их, например, в отличие от каких-либо условий. Ну, например, если какое-то условие, Тогда добавить этот фильтр в противном случае, типа там его, его не использовать. Ну, например, и в true, который всегда true, соответственно, у меня здесь будет 50. Если я здесь какую то условие сделаю false, сделаю ну, снова запуск, этот у меня фильтр не применится В общем, на самом деле это удобно очень. И суть стоит в том, что это когда делаются очень сложные запросы, очень сложные фильтрации, особенно там, на страницах поиска, когда в зависимости от того, какие параметры дал пользователь, сделать запрос, это на самом деле очень классно помогает. И с другой стороны, вот эта сложность, она как бы... Ну нет, это наверное, не сложность, это немножко по-другому. Если все-таки к возвращается, возвращаться, то вот эту вот команду можно тоже разложить на предикат то есть мы знаем, что это предикаты, и соответственно, давайте я вот это закомментирую, мне это в принципе уже не интересно, я даже вот это не интересно. Я хочу показать, как вот этот вот iQueryBall можно использовать с предикатами. Ну, во-первых, есть такая штука, называется предикат var. Давайте назовем его предикат предикат. Builder, ну вот этот предикат Builder, Ну и первое, что нужно поставить мне True и выбрать э, какой-нибудь объект То есть я по умолчанию говорю, что у меня есть предикаты для, только для того, чтобы стартануть вот создание этого предиката, то есть вот он у меня создан э, с начальным условием True Неважно True, просто э, это заглушка Ну и дальше предикат я могу таким же образом собирать, как и в предыдущем случае, предикат И здесь мне нужно выбрать вот смотрите, здесь у меня есть End, вот такое вот. То есть я вот к этому предикату, который был создан, добавляю еще одно условие. И это у меня условие называется Title. Ну давайте прям вот так возьму. Вот так вот возьму Ctrl-X и вот сюда вот таким вот образом ставлю. есть вот у меня предикат собрался. Так, ну X конечно же один. И теперь, собственно, я могу сделать такой второй же предикат, который взять вот отсюда, вот таким вот образом, и сказать, что вот сюда поставь мне второй предикат. И, соответственно, я теперь этот предикат могу отдать в выражение WHERE. И, собственно, это было бы чудно и замечательно. И, соответственно, если, допустим, TRUE, добавить это условие, если false, то не добавлять В общем, вот таким вот образом можно строить предикаты По образу подобия, как это делает э, Фильтр для MongoDB Из коллекции MongoDB Driver Но суть сводится к тому, что э, Вот эта штука у меня сейчас не сработает Потому что э, На самом деле Unsupported Filter Не, не знает, собственно говоря Вот эта самая Mongo коллекция Которая используется в MongoDB О том, что делать вот с этой штукой Которая, в общем, непонятная хрень. <связывающие> ну и тут на помощь приходит как раз вот эта сборка, которая называется Unit of Work Я могу сказать, что я этот фильтр хочу использовать как на расширяемой в коллекции И, собственно, вот если сейчас я его выполню то у меня, как видите, опять 50 и, соответственно, это все заработало без каких-либо дополнительных там, телодвижений то есть вот без фильтра 101 с, с дополнительным фильтром ну, в общем, вы видите, что это работает вот эта штука позволяет таким же образом абсолютно также использовать предикаты которые используются в iQueryable ну, то есть вот эта iExtendable коллекция она, собственно говоря, фишка этого Товорка. И э, вот почему. Смотрите, у меня сейчас э, коллекция использует э, MongoDB проект. И в нем есть э, вот такой MongoDB Predicate Builder. Собственно говоря, если я возьму вот эту штуку вот таким вот образом и... Э, поставлю его вместо использования проекта непосредственно вот сюда, то вот этот предикат билдер у меня будет работать с этой коллекцией. В общем-то ничего не поменяется, это на самом деле очень круто. Единственное, что у меня ну, версия, она, собственно говоря, 6.0, потому что такие хитрые хитрости используются. В общем, она тоже есть в доступе, ну такое вы можете найти и использовать его своих сборках без использования юнитов ворка просто вот, если предикат вам билдер такой нужен то в общем-то welcome ну и к чему это собственно говоря все идет это идет к тому, что о, достаточно сложное выражение таким же образом можно строить э, собственно говоря, как и вот здесь, то есть MongoDB это его плюшка такая фишечка, когда нужно фильтр собирать из нескольких фильтров. но и для iQueryable объектов это делается тоже на самом деле очень просто. По условию собрать те или иные предикаты. То есть, если я, допустим, захочу, ну вот вспомним, да, что у меня для начала был предикат, который звучал вот таким вот образом. Давайте я это скопирую здесь напишу x title. Ну давайте я обратно соберу. Я просто хочу показать, как это работает, чтобы, в общем-то, не было вопросов. То есть, если я здесь поставлю вот такой вопрос и скажу, что я хочу end, ну, то есть в коллекции предикатов складывать по условию end, тогда мне нужно сделать вот такое условие. Здесь у нас будет написан предикат. Вот. А если, допустим, у меня нет желания, ну пусть будет два, ладно. А если мне нужно сделать, чтобы здесь было OR, ну то есть либо то, либо то, тогда я здесь поставить должен OR. Вот, собственно говоря, вся фишка и все сложности с этими предикатами. То есть вы можете набирать те или иные условия на основании того, нужно вам складывать, или ну, то есть логическое или, или логическое AND использовать. Вот, вот так вот это примерно работает. Так, ну, наверное, на этом я с вами буду попрощаться. Сейчас я закончу версию, и у нас появится э, новая версия 1.1. И в ней, собственно говоря, появится уже вот эта вот сборка predicate builder, вот этот Extendable, и, собственно, в общем, одним из плюсов, я считаю, что вот это вот использовать, ой, вот, эту, вот этот подход э, хорошо, даже в работе с MongoDB, тогда, когда вы собираетесь MongoDB поменять, ну, например, на Postgres или, не знаю, MySQL или Entity Framework, в конце концов. Где, собственно говоря, тоже можно использовать вот эти вот предикаты и тогда единственное, что в вашем коде нужно будет сделать, вот этот вот AsExTendable, просто убрать и все заработает из коробки. Это, на самом деле, мне кажется, очень круто. Тогда, ну, в общем, не знаю. Решать, конечно, вам. Спасибо большое, что смотрите. Вам всего доброго и... Пишите правильный код.